никогда макс не может серебря даже кланы не тащит я слабо. у них количество у меня ну дота а тут именно в этой карте меня затащили как это просто чувак я не следил за игрой просто войска стоял да? рах тут построй чубас Произведом. Тут не нападал, тут просто короткая линия. Тут о, храпия пьяная. Конечно, не надо. Ну все, держись. Будем патрулить. Да, пора патрулить, а не сеть. Вы не следите за карту. Да, Савану нужна. Не знаю, чтобы не терять воин. Поэтому я и возьму. Лежать иначе строить трубазу. Всякий случай. Всякий случай. Десят ман. Ага. Нормально таки. Я так и знал. Я так и знал. Я так и знал. Ну что, блядь? чтоб его там. Я таки знал. То, то, то. Как он узнал? Почему типа, Не были шо... Знаешь, произошло? Твою же. Как? Какого черта? Вот как так быстро враг понял вообще. О чем идет речь? спорточки где он такой спорточки на тоже понял так мы умные мы умные мы должны врубать их что он провалился но скотина, да? ладно ой господи помни. Он не тащит, не может нападать? Не может. Такая дальняя, давайте. Он не встретил. крышка -а. да, вот <музыка> такой не а давайте посеканы ушел не понял вот куда нет, нет, нет я, я, я, я, я точно не киртык это чувствует так ну в принципе вы собираетесь собирайте, собирайте. минерала принципе это ладно он строит базы прием ага, понял если строит базу то ему будет кирпик точка спора здесь если он поймет там будет кирпик то и ладно Так, он тратит ресурс, все ресурсы тратит, да? Есть шанс, маленький. маленький. Да чтоб ты пролил с скотина такая Как? Вот как он узнал? С нюхом что ли? Псы, такие. А, высасывает на да. он не выиграл такой же тактика такой же самое не знаю как он -то тут музыка башни строить сразу потом войска а реально тактика для это обратно наш враг 0 войска один войск который отлично мало а если их будет больше было бы поставить вот так на автомате значит ленивый человек Понимаю. ну пошли узнаем не скучно посмотрим кто такой за человек безграмотный ага то есть я могу просто на него атаковать проверим если вы видите такую атаку то пожалуйста атакуйте в чтобы эти люди видите он просто атакует башню он просто такой башню я бы его вырубить а, показать ман короли то и королю они нахуй снова их встретим размажем на пол. Давай снова давай, давай. Ну а тут шикарная карта. Короткую карту тогда не ставит. Тогда атакуйте просто. Атакуйте на базу. Если короткую карту увидите, просто на базу атакуйте. Ну, если прям он так теперь типа, Патруль сделать по-быстрому. Как сейчас делаем Да, ровно патруль делать. Но знаете, мы находимся, знает. Она будет меня. А я сразу запущу армату с помощью летающих. Подумал классно нужны минералы поэтому друзья новое здание для вас армаду не такого такого копить персонажа будете максимум да почему не сразу бы построили ну то ну я ж он то ладно уже вам ладно давайте одну войском я дефа что такое блин разработчики христов вас слагает да, пошло пошла вон игра. Оо, четко вообще, да? Кого-то с воды. Стройте минералы, зачем искать если есть это еще аппарат. Можно то также для дефа это использовать. Этих -арбалет. Пока что ниже необходимости. Все же у нас напало. Не, не образован. Твою ж магнитово. А. Все, красава. Пошли. Запоработай. Ты тоже. Так же сам повторяет. Я про него тот. Повторяется. А, чем он занимается? Чем он отступает? Ладно, отступай. А, регенерации! Он, наверное, меняет тактику. Он, наверное, разрушает башню. Поставно. Да, да. Не знаю. У него будет сердечко. Жаль, что врага не заставит карту, возможно. И круто. так ну чего друзья вы, вы, вы вообще крутый персонажа о давайте хоть одного Ха, экономика разбивает враг а вы, а вы знаете атаковать атакуйте просто просто лишь бы вас посмотреть чем он занимается так разве он я на будущее а возможно он так как и как вы видите логично так что по спине по ударим. Как он нам да? Ничего. Тогда давайте здесь крысу делать. Практика по названию крыса. Ага. Ничего не строит, значит что-то мутит ну. Ладно. Значит, если он тут ничего не мутит, то я ему выродил. Окей. Есть шанс, если так сделать. Есть... Давай. Больше, больше количества, слишком мало количества. Вдруг он там что-то тоже мутит. Так, если ты ничего не делаешь, то я пойду пострюхать. Входи отсюда, увидев. Вот у меня им курс. Все, мы... на Если одного захватит, то я второго. его на свой, на свою сторону, он будет мне помогать. Он будет очень классно. Там в просто было 30% урона. Почему не сделать 8% урона минус? главное 50 давайте. Просто это было реально само кол колода. а а, -а. тут мутит, оказывается. Окей. Понял. Сделаю. Давай, больше, больше. И помогай. Хорошо, что не развиваешь не развиваешься Скорее. Будет было быстрее А я развиваюсь Я просто так могу тебя напасть Проверьте чего, возможно ты вдруг там еще придум посмотреть там построить вас Или строишь там а... джапли охраны Ага Атакуйте Нас напали показать всем, что мы умеем. Mm -hmm. mm -hmm. Один чувачок сядет, смотрит, и один чувачок здесь. а в атаку, в атаку. Что-то Надо отступать, как я понимаю. А. Атаку берем. Мы такую тактику будем придерживаться. Продолжать гномов. Пускай также регенерационс. Так, дефайтесь. Может быть, всю экономику забрать себе точно, вот это главное. Правда. а потом враг нас вырубает потихонечку, помните? Историю. В принципе, атакуйте. У меня там экономика. Экономика сломалась, поэтому визит будет защитить немножко хоть как-то и на новость кассию еще раз где <смех> мы потом можно быть еще <смех> а, а, то есть на что там прыгай прыгайте прыгайте стройте ломаете вот крышка если будем так продолжать давай сразу врубать база очень четко сдалось, угу. это было легко я выиграю, обещаю верну всем удачи пока